Привет всем! С вами Екатерина Клопенко. И сегодня мы будем с вами разговаривать вот о таком замечательном продукте, как Wellness Pack от компании Ariflame. Что это за такая волшебная коробочка? Она действительно волшебная, потому что все, что касается нашего здоровья, это реально, ну, скажем так, волшебство, если действовать правильно, да. То есть, если вы правильно кушаете, если вы пьете то, что необходимо, да, то э, и ваш организм будет отзываться, да, и благодарить вас за то, что вы о нем заботитесь. Итак, что же это за уникальная коробочка? Давайте смотреть. Это комплекс витаминов, во-первых, да. Во-вторых, плюс здесь находится рыбий жир, а также астаксантин. Это эм... Антиоксидант, забыла, извиняюсь, выбила из головы. Это, это мощнейший антиоксидант из красной водоросли. Итак, давайте я вам покажу, как это, во-первых, все выглядит. Это вот такой пакетик, Разовый, да. То есть это можно принимать за раз, прям открыть и после завтрака принять, да, допустим. Либо это можно принять в течение дня, если у вас нет возможности, ну вызывает дискомфорт, да, сразу принять 4 таблеточки, 4 вот эти вот капсулки, да, ну, у каждого людей свои вот, как бы, скажем так, возможности по состоянию вот приема таких вот таблеток различных, да, многие говорят, что, ну, большие таблетки не могут проглотить сразу, поэтому вы можете мультивитаминный комплекс, да, вот этот вот, который серенький, пятнистый, вот этот вот, да, вы можете его разделить там на несколько частей и принять, да, допустим, с утра, потом попозже астаксантин и потом рыбий жир. Так, что, что у нас тут написано? Да? Значит, Производство и сертифицировано по стандарту GMP. То есть вы знаете, что это а, наивысший стандарт качества именно а, таблеток и БАДов. Да? А дальше. Рыбий жир из а, возобновленных, возобновляемых источников. То есть это не какие-то там Отходы да, от рыбы, выжимаемые или растительный жир, да, это высококачественный рыбий жир, да, который достается специальными технологиями, скажем так, да, и, ну, перерабатываемая упаковка, это очень, кстати, важно, век засорение да, вокруг нас, век мусора, чтобы упаковка была перерабатываемая. Ну и разработана в Швеции. То есть это чисто шведский комплекс, который производится именно в Швеции. Что хочу сказать? Почему я сейчас этот комплекс принимаю? Принимаю я, принимает мой ребенок, который 10 лет, принимает мой ребенок, который 17 лет, и который, ребенок самый большой, это мой муж тоже принимает такой комплекс. Кстати, комплексы разные для мужчин и женщин. Данный комплекс для женщин. Существует еще комплекс для мужчин. Он у меня мужа. Разница только вот, вот в этой вот витаминочке. Да, вот в этой мультивитаминке минералы. Потому что женщинам и мужчинам нужно разное соотношение минералов, разное соотношение витамин. Поэтому есть специальный комплекс астаксантин и омега. В той же норме. Специальный комплекс для мужчин, специальный комплекс для женщин. Какие витамины? Вы можете, в общем-то, все найти на сайте, посмотреть, почитать. Я ничего переводить вам тут здесь не буду. И, э, моя задача вообще в, в другом сегодня заключается. Э, рассказать вам, почему же мы сейчас пьем его всей семьей. Да? Два года назад, когда я была и уже в Арифлэйм, изначально я уже несколько раз говорила, что я уходила да, из компании на два года. Так вот, я пришла как раз в тот момент, когда первый раз утворила, я пришла в тот момент, когда уже были витамины. Ой, не было. Когда только-только появился коктейль, появились вот эти вот витамины. То есть я была одним из первопроходцев. Понимаете, вот принимала. И поначалу я принимала только я их. Я принимала их целенаправленно, не останавливаясь без перерывов, то есть круглый год. У меня есть одна огромная, огромная проблема. Это носоглотка. То есть, если я где-то сквознячок услышала, то все, извините меня, мои супли, потом меня будут мучить целый месяц. Я очень тяжело болею вот в этом плане. Лор это мой любимый врач. В итоге и вот э, бывало такое, что ежемесячно я болела вот этими болячками. Э, когда я начала принимать э, Wellness Pack, на протяжении года, через год я поняла, что я за эту зиму, не то, что там летом или осенью, да, я вообще вот, вот за, вот, за вот пол осени, зима и полвесны, весны, да, когда вот самые-самые вот эти вот болячки. Я ни разу не болела своими вот этими а, а, респираторными заболеваниями, да, ухо, горло, нос. И все это вроде как обошлось. А, естественно, я не останавливалась, я продолжала пить, пила, пила и пила. И я поняла, что э, реально я э, чувствую себя намного лучше. Я, если за год раз заболеваю, ну, то, то это какой-то прям эксклюзив, да, то, ну, видимо, какой-то там сильнейший вирус там был, и я его подцепила. Но я поняла, что я забыла, что я бегаю, трачу э, деньги к платному лору, потому что я ходила только к платному лору, к обычному лору, ходить было нечего с моими болячками, но кроме как антибиотиков, они мне ничего не выписывали, да. Дальше э, я поняла, что я перестала тратить деньги на лекарства и так далее. Вот, когда я ушла из компании два года, я не покупала вот эти витаминки. Год я еще продержалась, а вот на второй год я начала понимать, что я уже через три месяца начала заболевать, потом через два месяца начала заболевать, а потом я поняла, что я болею чуть ли не каждый месяц. И вот здесь все, все меня прожвало. Я сказала, все, я хочу вот эти витамины, я хочу вот их обратно вернуть. Я их вернула сама, я вернула их в семью, я вернула их своим детям, то есть мы принимаем все вот эти вот витаминки. И, конечно же, ну, результат, я не говорю, что вы пропьете месяц, да, и получите сразу результат, ничего подобного. Их нужно принимать постоянно. Когда вы их принимаете постоянно, вы увидите, холестерин у вас снизился, да, кровь у вас почистилась, э, извините меня, соплями вы болеете реже, да. С каждым разом все реже и реже. Из болезней вы выходите намного быстрее, потому что вы вот постоянно да, во время болезни и помимо болезни эти витаминки принимаете, вот этот вот комплекс. Поэтому, конечно же, обязательно рекомендую. Э -э -э -э Почитайте просто даже отзывы в интернете, их очень много, потому что люди сейчас понимают, что такое здоровый образ жизни и хотят быть здоровыми. Поэтому вот реально я вам их рекомендую. Как получить их со скидкой? Вы можете да, под этим видео пройти по ссылочке для получения дисконта. Вы, когда вы оформляете данный дисконт, вы получаете скидку 20%. Плюс ко всему, у вас будет возможность оформить подписку. То есть здесь 21 доза. Да? И если вы каждый 21 день да, то есть, будете покупать по одной упаковочке, Три раза подряд, то есть в 21 день вы одну упаковочку купили, в следующий 21 день еще одну упаковочку купили, в следующий 21 день и еще одну упаковочку купили, то а, четвертая упаковка вам будет абсолютно бесплатно в подарок от компании. Что ж, дорогие друзья, если мое видео для вас было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube оформляйте э, дисконт под этим видео, оформляйте подписку и будьте, конечно же, здоровы. Всем до новых встреч, с вами была Екатерина Клопенко.